Что делать, если ребенок постоянно ковыряется в носу? Проблема очень частая, актуальная. И я сталкиваюсь с такими ситуациями, например, на детской площадке, либо в общественном транспорте. Ребенок начинает тянуть палец в нос и за это получает от мамы по рукам. Но знаете ли вы, что на то, что ребенок тянет свои пальцы в свой маленький носик, есть определенные причины. И если эти причины устранить, то проблема она уйдет сама собой. Это не какая-нибудь привычка, это проблема, проявлением которой является вот это вот действие, ковыряние в носу. И если вы найдете причину, если вы ее устраните, то еще раз повторяюсь, проблема она уйдет сама собой. Какие существуют причины на то, что ребенок ковыряется в носу? Это прежде всего сухость, козявки, корочки в полости носа, раздражение слизистой оболочки. Поэтому первое, что мы должны делать при такой проблеме, это увлажнять слизистую оболочку, заботиться о ее влажности. Главное, это следить за показателями температуры в ваших домах и влажности. Температура не должна быть больше 24, в идеале 20-22, влажность не меньше 50%. Увлажняем слизистые оболочки с помощью морских спреев, то есть спреев с морской водой или физраствор, который вы можете залить в пустой назальный флакон и... Распылять на слизистую оболочку 2-3 раза в день. Не промывать, а просто увлажнять пшик в одну, пшик в другую. Следующее, что можно использовать для устранения сухости слизистой оболочки носа это специальные масла, которые допустимы для закапывания в нос. Это витаон люкс, есть такое масло, или гомеопатические масла на основе ТУИ. Закапываются такие масла по 1-2 капли в каждую ноздрю три раза в день на протяжении например 7 дней дальше оцениваем результат если видим что ребенок перестал ковыряться в носу перестал тянуть руки в нос прекрасно периодически при возникновении сухости или возникновении таких вот движений ковыряния в носу снова возвращаемся к этому способу если же не помогает можно попробовать рациловой массе есть дешевая 3 копеечная но очень хорошо восстанавливает слизистую оболочку носа, убирает корки и укрепляет иммунитет носа. Мазь вы можете наносить ватной палочкой, выдавливаете немного на ватную палочку и смазываете внутри одной ноздри, внутри другой не глубже, чем на пол сантиметра. Два раза в день, также на протяжении недели, дальше оцениваем результат. Перестал обеспокоить, перестал тянуть, пальцы в нос ребенок прекрасно, если же нет, Значит, уже следующим шагом обязательно идем к врачу. Что нужно сделать на приеме врача? Первым делом исключить на 100% аллергию. Очень часто такое бывает, что вроде бы родители не аллергики, ребенок не аллергик, но выявляется скрытая аллергия на вдыхаемый воздух, на пыль, на цветение, на все что угодно. Поэтому в 100% случаев запомните это очень важно. Если беспокоит сухость корки, ребенок тянет палец в нос, исключайте аллергию. Следующее, что вы сделать должны на приеме, это оценить, то есть врач должен, не вы, а врач должен оценить состояние слизистой оболочки носа. Посмотреть, есть признаки бактериального воспаления, воспалительного процесса или нет. Если ребенок дошкольного возраста, очень важно посмотреть аденоиды, оценить аденоиды, защитную ткань носоглотки. Есть там какое-то воспаление, источник воспаления или его нет. Соответственно, если оно есть, значит заниматься аденоидитом. Если ребенок уже школьного возраста, в том числе исключаем синусит, проблемы пазух носа. Делаем рентген или УЗИ пазух носа. Подводим итог. Если ребенок тянет палец в нос, увлажняем, смягчаем слизистую оболочку и пытаемся найти причину. Исключаем аллергию, исключаем адонаидит у детей до школьного возраста, исключаем синусид у детей школьного возраста. Поэтому лечите ваших детей. И подобные привычки уйдут в небытие. Желаю вам здоровья и хорошего дня. Увидимся. Пока.